Как влюбляются мужчины? Почему этим мужчинам или ему все равно, если я переживаю? Еще раз я напоминаю, что я говорю в моих роликах, в моих видео не о всех мужчинах, а только об осознанных, качественных или высококачественных мужчинах. Мужчины и женщины испытывают похожие эмоции, когда дело касается любви. Но развитие чувств у них происходит совершенно по-разному. Женщины могут сразу начать Испытывать очень сильные эмоции, очень. И думать о возможных отношениях, как только встретили кого то мужчину. А вот мужчины в основном проходят через определенные эмоциональные стадии, прежде чем осознают, что любят женщину и хотят с ней очень серьезных отношений. Сейчас вам эти стадии перечислю. А Стадия реакция на внешнюю привлекательность. Это самый начальный этап возникновение чувства у мужчин. Это физическое влечение, его реакция на внешнюю привлекательность женщины. Если женщины могут влюбиться уже во время первого разговора с мужчиной, то на начальной стадии знакомства мужчина привлекается только внешностью. Слышали? Каждый мужчина индивидуален. И каждый привлекается какими то определенными внешними особенностями. Кому-то нравится Маленькая грудь, кому-то нравится большая грудь, кому-то важно что-то еще, например. И Вот иногда мужчины, даже мужчина сам не может понять, что его больше всего привлекают женщины. Наверное, скорее всего, женская энергетика. Второй этап – это разведка у них, называют, то есть у нас. Мужчин может привлекать большое количество женщин по различным причинам. В результате они проверяют реакции женщин. Другими словами, проводят предварительную разведку. Мужчины могут симпатизировать и флиртовать с такими количеством женщин. С таким только, в принципе, возможно и в любое время. Но только когда женщина успешно прошла стадию разведки, мужчина начинает сосредотачивать свое внимание только на этой женщине. И вот на этой стадии мужчина пытается выяснить, есть хотя бы маленькое подтверждение того, что он действительно начнет ухаживать за понравившейся женщиной, что-то потом дальше может получиться немного больше. И обратите внимание, что хотя мужчина может чувствовать сексуальное влечение к женщине, он действительно не волнуется о, об итоге. Поэтому если на этом этапе она отвернет его и не ответит на ухаживание, он не будет горевать и быстро переключиться на другую. Вот, конечно, бывают исключения, но в основном все происходит именно так. Не забудьте, я говорю о качественных мужчинах, а не о каких-то там и валяев Третья. Третья стадия – это охота со вниманием. Когда женщина дает мужчине положительный сигнал на его ухаживание, он начинает вот именно вот охоту за этим вниманием. Он может перейти к этому этапу, даже если этот сигнал недостаточно очевиден. Но мужчина уверен, что он нравится. И вот задача мужчины – получить внимание избранницы и дать понять, что он к ней заинтересован. Как только мужчина получает позитивную обратную связь, например, а женщина соглашает пойти с ним, например, на свидание. Он переходит тогда уже к следующему этапу. А следующий этап – это охота за впечатлением. К этому времени некоторые женщины уже могут в них влюбиться. Но мужчины еще близко даже не подошло к этому. Какая любовь? Его задача сейчас в том, чтобы произвести на женщину впечатление. Мужчина делает все возможное, чтобы показать себя достойным кандидатом. Он планирует свидания, он делает подарки, пытается сделать женщину счастливой. Это то, что вшито в любого мужчину. И надежде он э, мечтает как-то ее поразить. И вот мудрые женщины дают мужчине возможность проявить себя. Они перебивают естественный процесс ненужной какой-то инициативой, быстрым согласием на близость или разговорами об отношениях. Поэтому, что э, всему нужно просто время на развитие. А следующая стадия – это захода за если мужчина с успехом прошел через предыдущую эмоциональную стадию, то в этом этапе он хочет узнать, любит ли его женщина или нет. Получение любви и приверженности для него главная задача. Но мужчина, скорее всего, больше беспокоится о том, как сделать свою избранницу влюбленной в него, чем влюбляться самому. Он может начать демонстрировать свои навыки, чтобы доказать, что он действительно хороший выбор для отношений И заслуживает прекрасных чувств И вот возможно Женщина уже давно в него влюблена Но именно на этой стадии Мужчина хочет видеть это Если на предыдущем этапе Важно было мужчине э, Возможно проявить себя А не набрасываться на него Со своими чувствами То сейчас как раз время Показать свои чувства ему Следующий этап Он принимает решение если мужчина перешел на этот этап, это означает, что женщина ясно выразила свои чувства. Мужчина понял, что смог завоевать ее любовь и преданность. Интересно, что до этого момента мужчина старался продемонстрировать, например, своей женщине? Что он именно тот кандидат, о котором она мечтает. И не мог показать на все 100% кто он есть на самом деле. В результате женщина может влюбиться в созданный мужчиной привлекательный только образ, а не в него самого. И вот впоследствии, увидев его истинное лицо, она испытывает сильное разочарование в мужчине. Для этой стадии мужчина действовал под влиянием физического влияния, вернее, не влияния, а влечения. И не задавался вопросов, подходит ему эта женщина или не подходит. Теперь для него наступило время принятия решения. Он наконец начинает задаваться вопросом, могу я здесь построить хорошие отношения? Сложатся ли эти отношения вот именно с этой женщиной? И мужчина спрашивает себя, люблю ли ее, смогу ли я быть счастливым с ней, хочу ли я быть с ней. Она женщина, которую я хочу или не хочу. Вот имейте в виду, что на этом этапе мужчин довольно просто отказаться от своей избранницы по любым причинам. По любым. И в свою очередь женщина, как правило, начинает думать о совместном будущем гораздо раньше. И к этому моменту бывает уже глубоко эмоционально втянута в эти отношения. Если решение отрицательное, то мужчина просто выкидывает женщину из головы начинает ее игнорировать или ограничивать краткосрочными отношениями без обязательств. Или долгосрочными. Секс. Или два раза в неделю, или один раз в неделю. Вот именно как раз этот этап, когда мужчина, который еще недавно боролся за внимание избранницы и казался страстным, может вдруг в один момент потерять к ней всякий интерес. Спустить. Как в унитаз. Вернее, воду в унитазе. Все. И спокойно продолжать жить дальше. В то время как женщина, вероятнее всего, испытывает боль, обиду и сильные переживания. Ну и, конечно, последняя эта стадия, мужская, это осознанная любовь. Эта стадия начинается, когда мужчина решил, что любит свою избранницу, хочет быть вместе с ней. Способен сделать ее счастливой, убедиться, что она именно та женщина, которую он сильно хочет. И вот для многих женщин кажется странным, что мужчине необходимо решить для себя, любит ли он или нет. Что ж тут понимать? Но ну, на самом деле все вышесказанное да, в те эмоциональной стадии проходит мужчины скорее на инстинктивном уровне, чем рационально. И вот нередко мужчина отказывается, от любви на этом этапе и страха быть ранеными под влиянием защитных механизмов. И вот с другой стороны, если мужчина решился в это время на отношения, то теперь он к ним действительно готов. Тогда последующие полгода будут самыми прекрасными. И вот мужчина буквально перегружает женщину любовью, заботится и совершает великие поступки. Существует разница в развитии любви. У мужчин и женщин и создает очень много недоразумений и приводит к разочарованиям. Если женщина приходит к желанию отношений с конкретным мужчиной на основании неосознанного порыва, то мужчине необходимо переработать эти решения на уровне сознания и принять его с холодной головой. Как вы сами убедились, мужчина может казаться влюбленным, бороться за ваше внимание, а затем решать, что не хочет сейчас отношений. Или вы чем-то ему не подходите, или что-то другое. Например, женщина встречается с мужчиной. Он летит из кожи вон, чтобы добиться ее внимания, впечатлить по полной программе. И вдруг потом решает, что не хочет быть с ней. Вот не хочет и все. Потому что, например, у нее маленький ребенок. А он этого боится. А что? Он с этого с самого начала не знал, что у меня ребенок, удивляется женщина. Действительно, стадия принятия решения мужчина не заботит. Такие вот, такие вот вопросы. Еще стадия не подошла. Хочу также подчеркнуть, что описанные вот мною стадии, вот, вверху, то, что он наговорил, это среднестатическое обобщение. Каждый мужчина уникален и может выбиваться из этой схемы. Он может проходить какие-то этапы стремительно, а подойти к стадии, стадии принятия решения одновременно с женщиной. Иногда женщина может вообще не почувствовать, что есть какие-то различия в развитии любви между ней и ее избранниками. Но в общем тенденции с эмоциональными стадиями любви у мужчины определенно а, прослеживается. Вот так. И какой урок могут извлечь женщины из всего этого? Прежде всего, приносите... Выбор мужчины больше осознанности. Слушайте, как правило, когда начинается разбираться с женщиной отношения в более рациональном ключе, она видит, что, возможно, начавший ее игнорировать мужчина сам ей не нужен. И поэтому нечего переживать и лить из-за него слезы. Ведь вокруг столько всего интересного. И, возможно, где-то сейчас, в этот момент, жизнь приготовила для женщин другие возможности. Вот и все. С вами был Гарри Маркелов который учит женщину становиться счастливее и хорошо сначала понимать себя, а потом окружающий мир мужчин. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, я заслужил лайк, поставьте, пожалуйста, и подписывайтесь на один из моих видеоканалов. Всего доброго и желаю вам благополучия.